Всем снова привет, второй ролик на канале Человек по новым кейсам, они наконец-то вышли и на данный момент вот, это вот, вот этот ролик, он самый дорогой, который есть на ютюбе, потрачено примерно 25 тысяч рублей, кейсы стоят по 840, а у меня 22, 22 кейса, лишь бы единственное хватило денег, потому что я очень сильно переживаю, что денег просто не хватит, может быть такое, может быть я не подрассчитал и может быть опять придется закидывать деньги в Steam. Но денег хватит. Гуляем на все. Поехали. Первый кейс. Ребят, я болею сейчас, монтажа на этом ролике не будет, поэтому, может быть, кашли какие-то, еще затупочные моменты. Прошу меня простить, но хочется сделать сейчас контент одному из первых по этому кейсу. Реклама в ролике не будет, поэтому, пожалуйста, поддержите лайком эту безумную, глупую трату денег. Кто не видел первый ролик, также можете посмотреть. Кстати, там выпала скорострелка, статрековская, и она стоила косарь. Я потом уже в стиме посмотрел. Вот, но 20 кейсов. Я... Калаш, ёбт, Блин, калаш пролетел, и юспик пролетел. Да, ну и бывает как бы такое. Ребят, я не советую открывать вам кейсы в КС. Это вообще глупо. Я никогда не советовал, потому что эта тема такая. Ну, как бы не падает от слова совсем. Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Хотя бы так. После полевых, правда. Сколько она... Вот мне просто интересна цена. Мне просто интересна цена вот этой вот истории. 365 рублей. <смех> блин, хочется плакать, честно говоря Ты, получается, меняешь открыть одного кейса Где-то 1000 рублей, у нас 20 Ну, то есть, 22, 22 куска Ай, блин Ну и вот, как бы Не, обидно очень обидно, что так выходит Хочется резко взять и продать все это дело Но у нас контент Вот, так можете открывать кейсы, что я хотел сказать так же, как и я Но не в нас денег В прикрепленном комментарии очень много халявы Там, перейдя по всем ссылкам, собираете деньги И уж дальше либо выводите, либо вводите скинами, либо в реал Ну, в общем, ссылочки все будут в прикрепленном комментарии С халявой и с халявными промиками Можете все это чекать И это дикая поддержка М-ка, м, -ка, м, -ка, м -ка. Хотя бы ролик окупится, если вы перейдете Эммочка. Эммочка немного поношена. Мне просто интересна цена. Вот сейчас момент истины. Сколько она... Слушай, она стоит 3 куска. Я ее сразу продам. 3 600 она покупалась за 2 900. Ну, я продам за 2 500. Может, это глупо, но... Тем не менее, хоть как-то эта тема... Немного окупится И тем более пока скины вышли Надо их как можно быстрее продавать Но МК неплохая Да тут в принципе все скины неплохие Как я и говорил в предыдущем видео Ну то есть скины реально достойные Это первый раз, когда мне абсолютно все скины в кейсе зашли Ну фактически все 2-3 не особо понравились Но остальные действительно, ну, крутые скины Конечно, хочется выбить все-таки сегодня Статрек, АК-47 прямо с завода Вот это был бы вообще сок Хотя он уже пролетел у нас. Но, блин, на самом деле, давно мне не падало с кейсов CS GO что-то прямо крутое. Я не говорю про ножи, я говорю даже, ну, про тайное элементарное качество. Скина. Но у нас просто все пролетает. Все пролетает и выпадает, ну, реально, помойка. Ну, тут, в принципе, все по канонам CSGO. М -м -м, не выпадает ничего. То есть ты купил, но поменял свои деньги на армейку. Блин, ну реально, хотя бы нож. Просто. С... Сколько уже кейсов открыто здесь, и ну ничего, будет очень классно, если выпадет нож, мне э, хоть раз первому выпадет нож с нового кейса, да, албереты, пока уже в десятый раз в предыдущем ролике, который на канале по этим кейсам, я также прощался с ними, ну в этом и калаш пролетел. Ой, блин, ну опять что-то пролетает Кстати, раньше, по-моему, так не байкилось То есть, если тайная пролетает, то оно пролетает один раз И оно пролетает тебе в инвентарь То есть, раньше я не помню, чтобы тайная пролетала Мимолетно причем Сейчас же как-то Очень часто тайная моя. маячит Юсп опять же пролетел Слушай, ну у нас остается Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь Восемь кейсов И 6 ключей Но ключи докупить не проблема, кейсы в принципе тоже ну, хотелось бы, чтобы какой-то в этом все-таки был смысл. Может, все-таки выпадет МП. 5, например. <laughs> Блин, ну это жесть, конечно. Реально, 20к ты просто меняешь на тысяч, 2, 3. Ну, не, эмочка выпала, конечно. Конечно, выпала эмочка. Конечно, ФАМАС. Зачем он мне нужен? Поддержите, пожалуйста, ролик лайком. 20 тысяч. Ну, то есть здесь даже, я думаю, ныть не будут, что баланс выданный. Это было бы, конечно, смешно. А мне не смешно. Мне статрековский скорострелка немного поношенная выпала. Сколько, интересно, она стоит на торговой площадке? Ну, ладно, она хоть стоит 435 рублей. Вот из всех сейчас скинов, что дропнулось, ну, это, конечно, вообще ужас. Кейсы вот. 800, уже 900 рублей стоят кейсы. Пожалуйста. Блин. Хоть... Может, продать их нафиг надо было. Типа, купить по 830-840 и сделать плюс 50 рублей на продажах. Хотя там комиссия, ничего бы не получила. Ладно, Юсп, ура! Он не окупает моих затрат, ну, это Юсп после полевых. Блин, а можно один скин хотя бы прямо с завода? Юсп, кстати, стоит 1690. Его продавали за 1690, стоит он 1800. Ну, я его за 1500 солью. Пару соток рублей не теряют. Не делают особо погоды, но ну, хочется продать как можно быстрее. Здесь вопрос не как можно дороже, а как можно быстрее. Чтобы, опять же, продать как можно дороже. Потому что потом, ну, цена просто упадет на это все. В принципе, все будет как и обычно. У нас остается три кейса. У нас вот сейчас реально три кейса. Ну, наверное, я еще кейсики докуплю все-таки, потому что три ролика делать не хочется, два можно, но три это уже много. Ну, хотя бы, я не знаю, бизоны дропаются, и на том спасибо, опять же, они убитые максимально, у нас два кейса остается, давайте два ключа докупим, мне интересно, что-нибудь из этих скинов уже купили, сейчас мы с вами узнаем, да, что-то даже купили, прикольно, открыть контейнер, поехали дальше, два кейса, блин, ну, блин, ну, хоть что-то, не, просто не дропают, реально, ребят, не открывайте кейсы в КС. это, это, это байт Байт на денег. Последний кейс, смотри, проверяй. Калаш, и выпадает статрековский калаш прямо с завода. Выпадает? Можно статрек АК-47 прямо с завода? Вот, чекай. Давай чуть докупим кейсов. Ну что, ребят, мы купили еще три кейса. Вот, ну я вообще не неугомонный, но... Надеюсь, хватит денег, опять же, может быть, я не подрасчитал немного. На кейсики потратили, а на ключи, да и на ключи, в принципе, хватит. Блин, очень дорогой ролик выходит. Надеюсь, он, ну, ну хотя бы подписчики новые придут. У нас и на канале интересно. Подписывайтесь. Короче, поехали. Три кейса. Они... Я их закупал уже по 900. То есть, ну, кейсы дорожают. А дроп не улучшается. Блин. Не, ну вот просто попадос. Реально хочется... Хочется годный ролик. Вот так сделать фастом. И выбить коллаж. Space Cat. Немного поношенный. Блин, ну не, это помойка. Кэс это... Это помойка. Реально. Ну, потом хоть контракты сделаем. Может, что интересное выпадет. Хорошего качества там. Калаш. Чекай. Калаш. Раз, два, три. Статрек калаш. Статрек юсп. Прямо с завода. Немного поношенный. Прямо с завода. Статрек юсп. Сколько он стоит. Ладно. Живем, живем. Такое ощущение, что его нет на торговой площадке. 19 тысяч. 19 тысяч рублей. Ну, ладно, ну, спасибо. Спасибо. Мне просто интересно. Вот реально интересно. Прямо с завода его нет на торговой площадке. А, он есть. Но покупка тут стоит за десять тысяч. Ну, слушай, Юсп. Вот а, сейчас самое интересное. За сколько можно? Мы же контракт еще сделаем. Давай мы продадим его за тысячу, ну, не знаю, 14 рублей. Возможно, это очень дешево. Там типа калаш с него крафтится же, по факту. Я могу ошибаться. Ну не, ладно, продешевил, давай за 15 выставим. Ну, вы можете сказать, что я... И подумать, что я дурак. Что зачем так делать? Нет, ну выставим, а вдруг купят, это же опять же кейсы. Ребят, это мои деньги, не нужно их считать, пожалуйста. Давайте сейчас сделаем контракты. Юс полетел на торговую площадку. Если моментально купят, будут моментально... Будем дальше моментально открывать кейс. Короче, поехали, бизоны. Бизоны, зоны, безоны, зоны. Эм, так, что еще можно? Лунную ночь? Но, лу но лунная ночь у меня какая-то редкая, по-моему, была. Поэтому можно закинуть кровопаутину по фону. Хм. Ладно, королевская черта. Поехали. Ч черта, черта. И выпал по 7 МП7, по-моему, в качестве не прямо завода, он после полевок. Но стоит он на торговой площадке, опять же, посмотреть, стоит он 2 300 Юспик у меня, кстати, не покупают. Наверное, и не купят. Мне вот реально почему-то кажется, что за такую цену на его просто никто не купит. Ну ладно, будем ждать. Ребят, на этом все. Всем огромное спасибо. Ролик по факту хоть что-то выпало прямо с завода Юсп. Это очень приятно. Всем спасибо, это был Человек, поддерживайте канал, подписывайтесь, у нас очень интересно. Всем пока, ребят.